Всем привет, с вами снова я, Никита Карамов. Что? Как вы можете заметить, нас лишили финансирования, уволили оператора, продали оборудование. Ну я пораскинул мозгами и решил, видосы никто не отменял. Поэтому на протяжении этого ролика вы будете наблюдать мои убогие рисунки. Но мне реально жаль. Короче, делайте с этим что хотите, а мы начинаем новый выпуск Алис Убер. Мотор! В этот день мы отправились в Ганновер, чтобы посмотреть на так называемые Херенхаузенские сады, или, как их называют по-немецки, Herrenhäusergärten. Херенхаузенские сады – это комплекс из четырех садов, расположенные в районе Херенхаузен в городе Ганновер. Эти сады были обителью ганноверских королей, или по-другому – господинов, то есть херов, отсюда такое название. То, что вы наблюдаете на своих экранах, это естественно не все Херенхаузенские сады, а только самый главный сад – Большой сад. В нем располагался замок Херенхаузен, который являлся резиденцией королей Ганновера. Площадь сада составляет 50 гектар, и на нем расположено множество разных растений, статуй и построек. Что мне понравилось в большом саде, это то, насколько геометрически правильно он построен. Он построен словно из блоков, из кубиков, из деталей конструктора Лего. Вокруг прямые углы, ровные дороги, очень много симметричного. А я люблю все симметричное. Надпись маркером под бюстом Эпикура говорит, что здесь была Юля. И помимо Юли, меня здесь явно были еще русские, но, к сожалению, в основном это происходило в современное время. Да, несмотря на то, что Брауншвейг находится так близко к Ганноверу, никто из брауншвейгского семейства и уж тем более немецких корней российских императоров Екатерины II и Петра III не имеет никакого отношения к Садам Херенхаузен. А вот кто имеет отношение к замку Хернхаузена, это София Ганноверская, герцогиня Ганновера, которая является матерью Софии Шарлотты Ганноверской, дворец которой расположен в Берлине, и прабабушкой Фридриха Великого, того самого Фридриха Великого. Тело Софии Гановерской покоится в склепе дворца Хернхаузен, точно так же, как и тело ее супруга Эрнста Августа, ее сына Георга I короля Великобритании, и ее прапраправнука Эрнста Августа I дяди знаменитой королевы Виктории. Если вы хотите прикоснуться к истории Германии или просто побродить по тропинкам через лабиринты кустов и деревьев, то обязательно советую вам побывать в Херенхаундских садах. Это достаточно красивое место, чем-то напоминающее петербургские дворцы, но и тем самым имеющее что-то свое, уникальное. Тем более это один из самых важных садов в стиле барокко в Европе, так что почему бы и нет? на этой ноте короткий выпуск про Хренхаузенские заты заканчивается и мне действительно совестно, что производство 5 минут контента растянулось на 4 месяца и обещаю так больше не делать. Ну а если вы хотите, чтобы ролики выходили поскорее, или хотя бы чтобы в них не было этих ужасных рисунков, вы можете перейти на новый сайт пожертвований для Nikkei TV, где вы можете подкинуть нам немножечко денег на наше развитие. Ну а пока что спасибо вам большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски Алис Убер и другие видео на Nikkei TV. А с вами был я, Никита Карамов. Пока!